Всем привет, друзья! Ну что же, хочу вам показать сегодня, как я буду изготавливать вот такие данные заготовки поперечины. Эти поперечины будут ставиться на фасад. Это будет кухня. Сам кухню я не делаю. Делают другие люди. Мне просто привезли данные заготовки, на которые я уже нанес данный вот рисунок профризировал. Вот такой получается эскиз. Вот Эскизы я в детализации прям не рисую, потому что ну, для меня нету надобности на эту детализацию выбрасывать лишний час времени. За один час я вырежу лучше вот такую заготовку. Вот. Что хочу здесь показать? Хочу показать, что здесь глубина 3 мм, ну, а здесь я сделала 4 мм. Глубина. Порода это дуб, твердая порода. Вот покажу вам все нюансы, какие косяки могут выпасть здесь. И они выпадут, потому что если не работать с дубом правильно тоже. Вот, Ну, я думаю, что этот ролик будет вам полезен. Так что он будет долгим, возможно, кому-то нудным но будет полезным друзья будет полезным я думаю что то вы из этого подчерпаете вот так что усаживайтесь поудобнее готовьте свои деревяшки либо чай с бубликами и смотрим в самую первую очередь я беру уголок кто как хочет в принципе мне уголком быстрее кто закалывает сразу вот отлоги либо там закалывает вот э, топориком, ну в принципе я уголком не быстрее. Самую первую очередь я, когда у меня большие объемы, вот я делаю вот именно вот так, отделяю все лепестки там за от, от одного. так друзья в общем то когда отделили все листки как говорится можно уже при... начинаем уже формировать свои листки там завитки с чего начинать да вот в первую очередь тут вот у меня вот такой листок я сразу как у меня здесь будет каналка я сразу полукруглым лицом это все делаю вот Пробрал это все, начинаем придавать ему форму. В таких ситуациях здесь уже с глубинами плохо поиграешь. Так что нет ничего такого. Вот. Так, немножко подформировали, теперь нам надо обходить вот эти все края. Вот, делать заколы, да, так как говорится. Придать нашему листку вид. Подбираем резцы, чтобы были к нашей форме. Конечно, когда резцов много, это очень. Хорошо. Тогда легче вам работать. Тогда и резьба уже как бы красивее получается. Но если резцов мало, старайтесь рисовать эскиз под ваши резцы. Вот. Подбираем вот это то, что лишнее осталось. Здесь у меня набивки не будет, как всегда я делаю. Набивку я делаю в том случае, когда я делаю дешевую резьбу, да, допустим, в плане того, чтобы облегчить себе работу вот эти все задерки там внутри не шлифовать, я скрываю это все набивкой. Ну и в принципе набивка, конечно, и дает свой вид он все таки отделяет, начинает отделять резьбу вот. и получается вот такой листок я его заворачиваю вот туда Все. Ну и дальше пошли простые элементы которые нужно сделать как бы ложбинкой я вот делаю вот так чтобы быстрее было, я прохожу их все. И, соответственно, придаем форму. Начинаем подбирать наши полукруглые резцы. Чтобы дать форму данному листочку. Вот, вот такой же листочек и получается. Вот, почистить внутри, чтобы был ровненький. И начинать ему немножко сбивать грани. В данной ситуации... Я всегда, кто следит за моим каналом, я всегда делаю такие упоры для того, чтобы можно в любой момент заготовку перевернуть. И с удобной стороны себе подрезать так, как нужно вам. Вот, как вы, Потому что с каждой стороны, когда переворачиваешь, уже раку с другой, и уже начинаешь подправлять по-другому это все. Вот. Резцы должны, конечно, острые быть. Вот видите, я уже поперек волокон работаю. и меня хорошо брет резец. Так что ступим резцом на твердую породу не лезть. Особенно на дуб. Он вкалывается. Так, подбираемся к самым интересным местам получается, что вот подходим к листикам вот именно на таких завитках я хочу показать будет четко видно как резать, чтобы не скалывалось чтобы резьба легче резалась по твердым породам вот. но этот листок соответственно тоже же самое, как и этот пробежим его так Итак, друзья, подобрались мы к самому интересному. Вот, в данный момент поперек волокон все-таки дуб, ударом это может исколоть все иногда. А иногда, конечно, и нет. Но показываю. Берете резец. И вот таким движением. Легким. Не крепким, не жмите прямо так упору. Вот так не делать. Вот таким движением. Раз. И все. Есть просто вот так берут и вот так ведут. Это можно делать по липе, вот как в данном случае, но не по дубови, не по твердым породам. Вот, все. И пошли заокругливать это все. Вот так. Все как всегда. Друзья, сделал вот такой себе небольшой резец, маленький с обычной плоской стамески. Довольно неплохо берет вот в таких углах, подчищает отлично. Вы видели, как я брал стамеску и таким движением это все делал. Я использовал стамеску место цикли и такую как бы операцию проделал циклевания. Да? очень довольно после него поле легко дошлифовать, потому что остается практически ничего шлифовать и в принципе я думаю очень хорошее поле остается, вот. ну что останется это все пошлифовать, шлифовать это конечно легче я беру, начинаю с 80 как всегда, потом с 150 пробегаю, и потом начинаешь лиховать вот этими подушками. Они есть марки M, F и FV. M это крупная, F это средняя и FV это вообще мелкая. Вообще получается как тогда уже гладенькая и гладенькая, готовая к покраске. Ну, в принципе, как у меня заготовка идет в столярный цех, я только буду проходить М. Ф-кой пройду уже в последнюю очередь перед тем, как буду отдавать. А ФВ они будут проходить после, ну, перед своей покраской. Потому что за время, если я буду проходить вообще все доводить до ума перед покраской за время они его там и побьют и тому подобное да? там и ворса может подняться и кто знает сколько оно может пролежать у них так что нету надобности если честно вот. в принципе дуб шлифуется легче мне дуб нравится как он шлифуется вот еще вот край обойду пошлифую и включусь на детализацию так друзья это все вышлифовали теперь начинаем делать детализацию желательно на детализацию брать небольшие уголочки вот как бы вот такой ну и в принципе если нету опыта нужно рисовать прожилки допустим вот как бы Прожилки можно рисовать в таком плане на таких листках, но я предпочитаю их удлинять. Вот, вот тогда вы видите направление и можно работать. Тоже на твердых породах лучше брать кияночку. Она тогда можно с помощью киянкой контролировать процесс. нужно, чтобы глубина нашей прожилки была одинаковой, потому что иногда бывает, что где-то резец вверх пойдет, где-то вниз. И нужно подправить, чтобы оно было все идентично. То же самое и руками, ну руками от нажима вы просто быстро устанете. Либо делайте, как я раньше делал, я делал такую маленькую полосочку. Если не хотите карандашом рисовать, то лучше нарисовать. Видите, что получилось от нажима? Я ожидал этого результата, я специально жал, чтобы вы увидели это. Когда вы от нажима идете, у твердых пород есть мягкие прожилки. Вот видите, я это зацепил. Это я поправить могу, потому что я ставил толщину специально. Я специально делал акцент урок именно на вот такую виду что когда в твердых породах вы от нажима, у вас не контролируется резец. Вот, Я это исправить могу, потому что, как говорится, толщину я оставил специально. Я надеялся именно здесь это все испортить. Но, конечно, не так глубоко, если хотелось. Но это можно исправить, не беда, немножко потрудиться. И вот так это все получилось. Ну, друзья, что я хочу сказать? Даже у больших резчиков нету, как говорится, без проблем. Потому что проблемы, они бывают подкрадываются незаметно. Раз у меня вообще целую заготовку разломила. Я как-то показывал ролик, если на, я думаю, ссылочку сброшу в описании, посмотрите, как было обидно. Но хорошо, что мало сделал работы. Здесь можно такой листок я делаю как бы вот так уголочком это добиваю вниз, вот, и беру набивочную свою кернер или как, и вот здесь вот и так и поближе покажу. Получается вот такой листок. Вот. Ну давайте еще покажу вам вот это. Я делаю тоже такой элемент. Вот так. Тоже вы видели с проворотом, чтобы не было в поперек волокон. Ну и уголком это вот так довожу. Так что, друзья, все не без нюанса, потому что бывают и прокулы, и закулы. Вот. Вы надеюсь, меня поняли, что при твердых породах, без киянки, например, где можно ошибиться, где и здесь. Ну, ну никак. Если будете руками это все грызть, вы устанете, во-первых. Во-вторых, вам нужно брать помельче Резец, резец тоже перестанет резать, вот, потому что так вы берете один просеято, а так вам чтобы сделать нужную глубину в два или три, да там, например, вот, ну в принципе как-то так. Так, друзья, ну резьба практически готова, осталось нам наклеить вот такие как бы шарики, да, вот фрезы у меня есть такие они разных калибров которые делают такие полусферы от 6 миллиметров вот такие маленькие до 24 кажется Вот, так легче работать, раньше вырезал такие шарики вручную, времени уходило уйма проблем тоже потому что иногда они скалывались там откалывались вот но как говорится умный человек придумал я э, придумал э, вот эти фрезы и я их сразу же без раздумия купил вот раньше я делал из э, пера столярного по дереву э, такие похожие, но я вам скажу результат не тот, оно все было как бы ну порванное, шершавое, но ну, не то, в принципе. Вот И с этими шариками резьба она сразу дает вид, хоть и просто выглядает резьба, но вот шариками она уже богаче смотрится, вот. Ну и, соответственно, забрать клей вокруг то, что выступило. Вот, друзья, наша заготовочка готова. Времени у меня на такую заготовочку уходит где -то от 40 минут до часа как говорится уже по настроению например когда с утра стою работать у меня уходит час да там а уже когда немножко разбежусь уже 40 минут ну а когда устану уже больше часа так что пределах где-то час за час я вырезаю вот такую заготовку вот ну смотря как, как попадется например древесина есть такой дуб что и не грезешь. Ну, друзья, я думаю, этот ролик будет вам полезен. Как-никак, какую-то науку вы с него подчерпали. вот И возможно, пригодится этому в будущем. Кто будет, например, резать дуб, кто только начинать будет твердые породы. Что однозначно вам без киянки никак здесь. вот Для почистки каких-то работ возможно да Ну без опыта без киянки вам не обойтись вы видели что случается когда делать это все от руки напором резец становится неконтролируем и может испортить практически всю заготовку вот соответственно потом это все нужно исправить нужно как говорится, потрудиться, чтобы что-то исправить. А и бывает такое, что это не очень просто так исправить. Нужно бывает это все срезать и наклеить деревяшечку, потом это все обработать. Это время, это, как говорится, очень долгое время, это очень дорогой ресурс. Так. Так что, друзья, Попрошу вас поставить лайк, таким образом вы поддержите меня и мой канал для развития моего канала. Ну, соответственно, пишите комментарии, задавайте вопросы, возможно, какие-то советы. От них я тоже не откажусь. У меня все, друзья. Всем пока, до новых встреч.